Ты Только посмотри, похоже твой брат, поставляя тебе нелегальное оружие, занимался еще и массой других дел. Так о чем же идет речь? Наркотики, проституция, вымогательство. Да не еще несколько лет назад начали доходить слухи об этом проекте в Индокитае, но я никогда этому не верил. Кажется, у них в самом деле было достаточно ресурсов, чтобы развернуть все это на меня. Это произвело впечатление. Что здесь говорится? Дополнительная, усовершенствованная версия человеческого вида. Зачем кому-то понадобилось склонировать такого маленького глупца, как мой братик, где это произошло? Где-то в глухом районе Румынии, не могу сказать точно, но я знаю, как найти его, если тебя это, конечно, интересует. Тут полный бардак. Что тут к дьяволу произошло? Ну, тебе стоит просмотреть видеозаписи, сделанные камерой наблюдения. Я думаю, они объяснят тебе причину этой резни. Я предчувствовал, что мы наткнемся на что-нибудь в этом роде. Я надеялся. Великолепно, этот паренек просто удивительный. Может не так силен, как я, но чертовски проворен. Ты знаешь, кто он? Ты же его знаешь, это друг мой, мистер 47. Проваливай отсюда, 47, -й. это просто легенда. Никто никогда не смог доказать, что он существует в реальности. Знаешь, я действительно видел его однажды в Роттердаме. Не знаю, может это был не он, но я провел кое-какое расследование. Итак, ты все это время знал, что он в здесь... В да. Но он наемник. Был им. Но я долгое время ничего не слышал о его делах. Так что, исходя из того, что мне известно, он должен быть уже мертв. Мертв? Ты что, слепой? Эти видеозаписи доказывают, что он еще жив. И теперь ты должен заставить его работать на нас. Ну что ж, тогда давай, найдем его. Убийца такого класса никогда не бросит свое ремесло. Доброе утро, сын мой. Как дела? Падре, я в порядке, но я должен поговорить с вами. Будь спокоен, сын мой. У нас на Сицилии есть поговорка. Я ничего не знаю, я ничего не видел, я здесь не был. А если я здесь был, я спал. Если ты хочешь открыть свое сердце, единственное надежное место здесь покаяться в церкви. Приходи ко мне в полдень. Падре, я согрешил. Продолжай, сын мой. Я совершил несколько ужасных вещей. Я убил много людей за деньги из невежества, из зла, из ненависти. Мефиглио, я хорошо знаю тебя. Ты тоже хороший человек. Я видел, как ты заботишься о саде. Я знаю, что ты пожертвовал церкви много денег. Твоя душа на верном пути. Ночи, я не подхожу. Я не из этого мира. Зачем Богу прощать меня? «Не волнуйся, сын мой, когда придет твое время, у него и для тебя найдется место. Просто храни Бога в своем сердце, а мне пора уходить. Останься ненадолго и помолись». «Направь меня, о небесный отец, на путь добра. Я одинок и заблудился в тьме. Покажи мне свет, и я пойду за ним. Позволь миру воцариться в моем сердце и сохрани меня от врагов моих». Benvenuti ragazzi, purtroppo la chiesa è chiusa, vendite domani, per favore! Benvenuto, vecchio amico mio, non è questo il momento di darci per appuntamento! Favore, aiutatemi, lasciatemi, lasciatemi, per favore, lasciatemi! Lasciatemi! Buon cattolio, stai giù, giù, giù, eh! Добро пожаловать на Сицилию. Надеюсь, вам понравилось знаменитое итальянское гостеприимство на нашем чудном острове. Впрочем, ваше пребывание здесь будет вознаграждено. Вы приготовите перевод в 500 тысяч наличными, не позднее, чем в полночь послезавтра. Тем временем мы будем развлекать вашего хозяина, Падро, Витторио. Он очень любит рыбалку. Мы уверены, что он будет счастлив, пока будет проводиться платеж. Мы с вами свяжемся, Джузепа Джулиани. 500 тысяч? Не могу заплатить. Я собираюсь продать сад. Пора вернуться к прошлому. Агентство это 47-й. Соедините меня с Дианой. Вам нужно подтвердить свою регистрацию, пожалуйста. Мой номер, брат, 3886. Дайте Диану, она узнает мой голос. 47-й, говорит Диана. Приятно снова слышать вас. Все мы считали вас мертвым. Вам будет приятно узнать, что ваши навыки сейчас пользуются большим спросом. Вы почти легенда для наших клиентов. Диана, я не ищу работу, мне нужна кое-какая информация насчет Джузеппе Джулиане из Паларма, Сицилии. Что у вас есть? Сейчас посмотрим. Джузеппе? О да, у меня есть большой файл. Джузеппе Джулиана, также известен как Дон Ангвила Джулиана, крестный отец самой большой, старой и наиболее влиятельной мафиозной организации на Сицилии. Мне нужно детальное спутниковое наблюдение за его резиденцией и информация о службе безопасности и маршрутах доступа. И приглядите за священником, он мой друг, и его похитили. Друг, ты что подобрел, 47-й? Кроме того, мы не верим в бесплатную передачу информации. Как ты думаешь расплачиваться с нами? Я слышала, что ты ужасно богат. Да, я знаю, я тоже слыхал этот слух. Впрочем, это неправда, но я уверен, что вы сможете предложить решение. Я потяну за кое-какие веревочки и погляжу, что можно сделать. В сущности, у меня точно есть специальный запрос на выполнение вами контактного назначения. Это должно быть простой операцией. Задание? Точно. Если вы примете его, я очень скоро смогу предоставить вам нужную информацию. Что скажете, 47-й? Вам еще по зубам справиться с работой? Давно уже это было 47, поэтому давайте-ка пробежимся по основам вместе. Агентство просто хочет убедиться, что вы не заржавели перед первой миссией. Сорок это Диана из агентства. Мы все рады, что вы снова на нас работаете. Наша взаимная договоренность для спасения вашего друга имендора отца Витория означает, что вам придется позаботиться о некотором числе членов мафии, находящихся на виле Боргезе, в подвале которой и содержится заложник. Первичная цель Дон Жилиан. Охрана сильна. Здание патрулирует достаточное количество охранников. Впрочем, не надейтесь освободить Виторию просто так. Но он содержит сильную команду, и если его предупредят, он скорее всего убьет заложника и скроется. Они привыкли, что люди приходят к ним оказать уважение, взятками или выкупами, но они осведомлены о необычной активности. Сверьтесь с нашей картой территории Бена Фортуна 47. -й. Bu dünyada... Doğru be! Диана, он не в подвале. Наверное, его перевели. 47 -ое. Это Диана из агентства. Вероятно, вы правы. Недавняя спутниковая разведка предполагает, что священник находится у четырех бородачей русского типа в униформе.